Харьков, Харьков, да, вот Евгений, Евгений, конечно мы с тобой знакомы, партнеры по проекту одному, ну, вот со многими знаком, да, друзья, сейчас буду уже через минуту представляться, Кривой Рог, классно, приветствую Андрей Бердзян. Пенза, Россия тут, Новосибирск, не спит еще, да? Время такое разное у нас, Воронеж. Ну, друзья, еще минутку представлений, последний город засекаем, да? Чей самый счастливый город окажется? Омск, Киренбург, Чайковский. Спасибо, друзья. Это самое Тула. Привет из Омска. Классно. Смотрите, друзья, у нас уже 19.00. Будем начинать наш вебинар. Я сразу хочу попросить немножко корректно себя вести. Да? Кому что-то может не понравиться, это самое, могут спокойно просто выйти с моего вебинара. Да? И так далее. Задавать вопросы тоже можно, в принципе, по ходу. И вообще будем такое живое общение с вами производить. Диалог вначале, это самое, будем так говорить. Вот. Ну, еще полминутки буквально. Северодвинск. Вот. И буду представляться. Ну что, начинаем, да? Я вас всех поздравляю с первым открытием вебинара нашей платформы Demida Project. Меня зовут Дмитрий Олегнович, со многими действительно я знаком. Я уже 8 лет в сети интернет. То есть основные мои регалии – это то, что я занимаюсь своим бизнесом уже 8 лет. Я коуч, я тренер, тренер вашего успеха, как я представляю в своих рассылках. Вел много направлений, с женой мы вели школу 4 года по созданию блогов. Занимаюсь инвестициями, сетевым маркетингом, сетевой маркетинг всегда мне нравился, потому что это живое общение с людьми, это помощь партнерам и так далее. Да? Вот, друзья, и своими товарищами, с коллегами мы создали такой уникальный сервис, это Демида Project. Буквально там неделя, как мы стартовали на предстарте, и ну, уже, я смотрю, многие успели оценить нашу платформу, Многие, как говорится, это самое успели а, проникнуться этими функциями, функционалом. Обо всем мы всем этом сегодня будем говорить. Значит, друзья, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, циферки от 1 до 10, чтобы понять это самое качество звука. Десяточки, да, спасибо. Кто-то 0 поставил, да, наверное, надо перезайти. Но хотя, если услышал, уже 0 не может быть. Это, наверное, десятки. Да? И вот, друзья, сегодня, значит, с чего я хочу начать свое выступление? Я вообще люблю мотивировать, люблю подбадривать, люблю как бы людей это самое вдохновлять. Но у меня сегодня такая миссия, начала нашего вебинара, может быть, с небольшого уныния это самое начать. Реальную картину в интернете. Мы сегодня с вами буквально за 10 минут сложим кейс. А какой кейс? Это реальные картины интернет-бизнеса на сегодняшний день. Ну подскажите там это самое, у кого прерывается звук или да, спасибо Сергей, чтобы надо перезайти это самое на вебинар и так далее. Значит, какой мы сегодня с... Э... с кейс с вами сложим? Это наши реальные картины интернет, на... наши реальные картины интернет-бизнеса. А кто вот давайте уже так вот, кто терял деньги в интернете? Вот напишите, пожалуйста. Просто напишите «я», я терял там, да, я терял это самое, вкладывал куда-то, терял там, да, вот вот я вижу Наталья, да, Константин теряли, Владимир уже терял, наверное, да, это самое, все, Егор говорит, все теряли, да, ну еще, наверное, не все это самое, потому что <соценно> следующий, то есть многие очень, Татьяна вот, да, вот, Ирина кричит, я теряла это самое деньги в интернете, да, то есть а, есть я. уже такие случаи, правильно, это самое? Вот. А кто, друзья, вот никто это самое до сих пор ничего не вкладывал в интернет. Вот есть такие люди, кто ничего вообще вот не вкладывал. Поставьте просто плюсики. Я, ну или минус, давайте вот ми, минус поставьте, кто ничего не вкладывал. Вот. Да, вот смотрите, давайте, друзья, да, вот минус есть, да, вот Елена ничего еще не вкладывала в, интер, в интернете. Да, плюсик, давайте поставьте те, кто уже вкладывал что-то. Вот те, кто терял, то это ты вкладывал, да. Вот, минус. Видите, есть люди, которые еще не вкладывали даже, да? Вот. Ну, а давайте давай еще это самое вот напишите, какой уровень вашего заработка на сегодняшний день. Вот давайте так, до 100 долларов вы заработали, или вы от 100 долларов до 1000 долларов, да? Или у вас больше 1000 долларов месячного дохода. Вот давайте это самое так. Вот, ноль пишут, да? То есть это до 100 долларов. От 100 долларов до 1000, может, кто-то уже зарабатывал, и больше 1000 долларов. Пишите, друзья, не стесняйтесь, это такое активное, это самое, у нас сегодня общение, вы себе эти пунктики можете сразу записывать. Мы с вами складываем кейс такой, реальные картины заработка в интернете. Вот нули многие пишут, да, ничего не заработали люди. Вот, 1000 долларов за все время, ну тоже хорошо, но мало, да. Не знаю, сколько человек вот написал... Александр написал 100-500 долларов, ну, в зависимости от того, какое время, вот я 8 лет, 8 лет уже в интернете, да, если бы я 500 долларов заработал, то, наверное, бы меня уже жена выгнала. Кстати, я женат, у меня четверо детей, жена тоже заработает в интернете, то есть все мы трудимся в интернете, вот, 22% кто-то заработал, отлично, вот. Кто, кто уже это самое сталкивался с системой автоматизации? Вот давайте, друзья, это самое. Напишите троечку. Кто сталкивался с системой автоматизации? Вот вы в интернете это самое находите, там на социальных страничках, допустим, да? И видите, вам предлагают систему автоматизации. У нас там хорошая школа, там, у нас система автоматизации, да? Вот Илья сталкивался, Сергей, Юля. да? То есть, друзья, смотрите, сколько вообще системы автоматизации, если так разобраться? Вот я смотрю, троечки пошли. А почему у нас нулевые как бы результаты, да? То есть вроде бы такой вот кейс уныния. Я вначале хочу немножко такое это самое сложить, реальную картину. А кто из проекта проект бегает? Вот, один проект взял это самое, да? Побежал другой проект, потом третий проект побежал как бы. Напишите «да», «да», «я там», «да». Вот. Кто-то пишет что «автоматизация – это как спам», да? да я там да вот кто то пишет автоматизация это как спам да да, вот кто это самое, кто много уже проектов пробежал? Напишите, да, там я напишите, я пробежал, там все бегают, да, это самое. Я Есть такие проблемы, правда, это самое? Вот. Ну, кто попадал на такие, это самое... А то, вот давайте еще такой момент. Кто попадал на такие ситуации, когда вам говорят, вот есть хорошее место, вот завтра стартует проект, вы должны это самое первым место занять, вы успеете, вы много заработаете. Матрица там, допустим, какой-нибудь, да. Вот сталкивались вы с таким, да, такое дело. Вот-вот, завтра все, вот, три дня предстарта, мы ждем, не спим, как бы, да, <laughs> сейчас на это место забежим, будет нам счастье, там деньги будут, это самое, да. Сталкивались с таким, правда, друзья? Вот, и до сих пор почему-то как бы нет заработка, как вы считаете. А смотрите, еще какая проблема есть. В этом интернете. В чатах, вы сидите в чатах разных, да? Вот сегодня я тоже в чате каком-то там посмотрел это самое. И кто-то там пишет, о, Демида там хорошая платформа. 50 человек написали Демида, это самая хорошая платформа. Один человек пишет, плохая там, вот плохая. Я посмотрел, сам не заходил как бы, да? Я посмотрел, но там все плохо. И все уже так думают, вот почему-то концентрация именно идет на этого человека, на одного. Кто с таким это самое сталкивался? Поднимаем руку в интернете и пишем в чате. Вы сталкивались ли да, с общественным мнением, друзья? Вы сталкивались с общественным мнением? Когда это общественное мнение меняет ваше мнение, у вас еще мнение свое, свое не сформировано, а у вас уже вот эти вот чаты там или какие-то отзывы в интернете, они меняют. И многие, я смотрел, знаете, друзья, это самое, да, негатив больше внимания притягивает, правильно было? Вот все правильно. Я еще с таким мнением вот это самое видел вот за эти дни, как мы стартовали. Ну это понятно, у меня уже и опыт это самое в интернете есть. Когда говорят, мы вот посмотрим, что будет на вебинаре, тогда начнем бизнес, типа, да? Или дайте нам покажите там результаты других участников, к примеру, и мы там начнем бизнес строить. Было такое, друзья, у вас, да? Вот. То есть что-то люди ждут, вот э, люди ждут, или вебинара ждут какого-то, да, или это самое, или новую систему там, или новый проект какой-то, или вот как у других будут результаты. А вы видели, друзья, такие проекты, которые хорошо работают там годами, у участников есть результаты, а у вас все равно нет результатов. Видели что такое, правильно? Да, вот ждут результатов, с быстрее соглашаются. То есть, друзья, вот мы смотрите, 10 минут прошло вебинара, мы с вами кейс сложили в реальности. То есть когда очень большинство, 80-90%, зависит от чужого мнения, смотрят на результаты других, да? читают там чаты разные, бегают с проекта в проект, перехватывают там инструменты, это самое с инструментами, понимаете? Вот. Еще очень много я с таким сталкивался, когда люди пишут, нет времени. Нет времени. Вот на тебе хорошие инструменты, допустим, да, наши Демидовские. а он говорит, у меня нет времени, я вот разберусь там сейчас. А на него страничку это самое, приходишь, смотришь, ну человек ничего не зарабатывает, там сразу видно. Он уже там три года в интернете, он ничего не зарабатывает, но у него времени нет. Ну есть как бы такое у вас тоже, да? Вот, было же, правда? Вот. Да, подсадные комментарии пишут, да, там по-разному сейчас эта война идет, это самое, по-разному. Вот. Рассылки вы тоже чужие читаете, правильно же это самое? Вы читаете чужие рассылки. Почему, как вы думаете? Друзья, хочу одним словом вот ответить, одним словом на весь этот вот кейс, потому что у вас нет своего бизнеса. Понимаете? У вас до сих пор нет своего бизнеса. Бизнес – это по ту сторону экрана. Это когда человек что-то создает, когда человек делает свою рассылку когда человек продвигает какой-то один проект, когда человек изучает какие-то инструменты бизнеса новые, да? когда он создает свои чаты, когда он со со создает свои базы, понимаете? И вот э до этого у вас нету бизнеса, до этого у вас есть эти пожиратели времени, потеря денег, как бы, и вот это вот метусня. И вы в очередной раз смотрите там на какие-то чудо-сервисы или что, и побежали дальше. И в итоге... Плачевный результат, да, чересчур много. Так вот сегодня, друзья, это самое, без а, тени ложной скромности мы этот сервис Демида готовили полгода. Полгода, и у нас у каждого члена нашей команды очень большой опыт в интернете, мы давно в интернете. Мы ведем свой бизнес, зарабатываем здесь. И мы промониторив рынок за последний год, да, да, много брехни хочется верить, пока не начнешь это самое, самый не попробуешь как говорится, никому верить не будешь. Мы про в этот рынок создали те инструменты, которые нужны сегодня каждому. Просто я смотрю, вот, допустим, у меня там 150 партнеров зарегистрировалось, да? И даже вот на безоплатном пакете, на безоплатном пакете люди регистрируются, они в сервис заходят, вот первым мы там даем без лидерс Вот. Все, они зашли, они думают, 5 долларов, он там стоит VIP на 45 дней, на 45 дней. И мы даем сразу скрипт, который в ленте отображается. Человек будет 45 дней висеть за 5 долларов, и постоянно его рекламное предложение будет капать на мозги друг, другим, будем так говорить. И люди не делают. Вот я, ну, уже по статистике я вижу, там 90% не делают. Они начинают обсуждать, они говорить нам только скрипт дали, там это не работает, еще там что-то. То есть они начинают как бы сами себя оправдывать. То есть люди вот по этому кейсу, который я вам сегодня сказал, пункты можете себе переписать, они все время находят друг другу оправдание, себе оправдание. Почему они этого не делают? Ведь проще же оправдаться, сказать, что там мало дали, да, опять там что-то не доделали, опять там обманули там или опять предложили не то, и просто пойти дальше как бы в этих обманутых отжиданиях. Так вот, друзья. Да, всем жалко 5 долларов, вот, да, кстати, это самое, хотя деньги многие же теряли, мы вначале об этом говорили, да, многие теряли уже как бы деньги уже понимают, что деньги иногда надо, надо вложить в себя, в свою рекламу и так далее, вот, так вот, друзья, значит, у нас есть уникальный опыт и действительно наша команда, она готова вам помочь. Она готова вам помочь, и тем более наш сервис, он не запрещает вам участвовать ни в каких компаниях. Кстати, одна из еще вот этих вот проблем, когда вам предлагают сервис автоматизации, говорят, идите только в нашу компанию. Сталкивались с таким? Только вот наша компания, да? Вы пройдете только через нашу компанию, и только потом получится классные инструменты бизнеса, да? А люди не хотят уже в эту компанию идти, у них есть своя любимая компания. Они уже выбрали эту компанию, они не хотят вот в эту вот компанию идти. Вот. Ну или нету там ничего. Но обычно есть. Вот. И они просто ну, не приходят в эти системы автоматизации, может они даже на самом деле там да, это самое и более-менее хорошие. И нету такого, вот не было сервиса, я говорю, мы мониторили специально целый год мониторили это самое, и делали его полгода, это сервис, для того, чтобы человек взял инструмент и продвигал свою компанию. Вот один инвестиционный будет продвигать, другой будет продвигать партнерскую программу, третий будет продвигать MLM свою компанию. Четвертый там свою услугу будет продвигать. Систематика для всех одинаковая, примерная. Все будут какими-то креативными, все будут это самое на разных площадках участвовать. Вы не будете друг другу конкуренцию создавать. Понимаете? Вот. Партнерки вот можно пробовать, да. А если у кого-то есть команда это самое, допустим, в сетевом, сетевом маркетинге, можно привести к Демиду, они тоже будут обучаться. Вы будете продвигать свою компанию, у вас команда уже сразу будет обучаться это самое. И продвигаться, понимаете? Не надо никого ждать, не надо ничего мнения слушать. У нас уже этот опыт, я говорю, хотя бы 20%, если вы примените из того, что есть Демидия, у вас будет супер-классный результат. Не читайте чату, не читайте рассылки. Просто берите, вот делайте. И сейчас вот а, вам, пусть такого небольшого уныния, может быть, да, значит, выступит Елена Кодиусова, наш классный член команды, наша симпатичная девушка, мама очень усидчивая, очень толковая. Многие ее уже успели знать, да. и в саппорте тут успевает отвечать, и с партнерами работать. Хороший у нее опыт в команде, очень заслуживает доверия нашего. Красавица, замечательная, немного стесняется, но, пожалуйста, ее, друзья, поддержите. Она сейчас вам расскажет, как в нашем сервисе улучшить свои результаты. Спасибо вам за внимание. Удачи вам и больших заработков, Демидия. Передаю слово. Да, я действительно немного стесняюсь. Друзья, давайте проверим обратную связь. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, два плюсика, как меня видно, как меня слышно. Да, вижу, по два плюсика летит. Смотрите, я немножко волнуюсь, поэтому я себе создала конспект и, с вашего позволения, буду к нему немного обращаться. Как уже сказал Дмитрий, меня зовут Елена Кондиусова, я куратор системы нашей платформы Dimido Project. И сейчас я вам расскажу о возможностях и преимуществах данной системы. Я буду переключать слайды, и если я вдруг забуду, то вы мне напоминаете в чате, что нужно переключать слайды. Смотрите, друзья, имея хороший опыт в интернете и MLM-бизнесе, в бизнесе нашей команды была разработана платформа, которая позволяет абсолютно любому желающему начать в короткие сроки получать отличные знания по продвижению абсолютно любых бизнес-проектов, а также в короткие сроки заработать очень хорошие деньги. В условиях нынешней конкуренции мы прекрасно понимаем, что очень остро встает вопрос о поиске партнеров и клиентов. Пожалуйста, напишите в чате. Плюс один, если вы действительно вот сталкиваетесь с такой проблемой, что э, нужны э, партнеры, нужны клиенты, и что бы вы ни делали, какие бы системы ни применяли, то у вас все равно не получается приглашать партнеров и клиентов в ваш бизнес. Друзья, смотрите. Да, вижу, вижу, спасибо за обратную связь. Вижу, значит, смотрите, основателями нашей платформы была разработана нестандартная система с инновационными скриптами, инструментами и программами, о, которой, о которых не знают более 99% всех людей в интернете. Сейчас переключу слайд. Также в нашей системе мы применяем геймификацию для того, чтобы нашим ученикам было, для того, чтобы нашим ученикам было удобно проходить и комфортно, и интересно проходить обучение. Как это сделано? Смотрите, даже после простой регистрации наши ученики, наши пользователи получают на свой баланс первые 10 долларов и баллы по рейтингу, которые в дальнейшем при простом прохождении уроков могут использовать в нашем интернет-магазине. В интернет, -маг... интернет магазин наш интернет-магазин сейчас обещаю, работает в, в бета-режиме, но в дальнейшем туда будут добавляться уникальные скрипты и фишки по продвижению. Друзья, напишите, пожалуйста, в чат однерочку, кому вот это интересно. Спасибо за обратную связь. Также мы в нашей платформе э, добавили несколько кодовых слов, и когда наши ученики проходят обучение, те ну, да, ребята, да, которые в итоге из этих себя. слов собирают секретную фразу, они открывают, только проходя обучение и находя эти слова, открывают секретный уровень с дополнительными классными уроками и фишками по продвижению. Друзья, я хочу вас спросить, кто сталкивался с тем, что когда вы приглашаете людей на вебинары, и когда, когда вы приглашаете людей на вебинары, люди приходят по вашей рекомендации на, на вебинар, где выступает, например, известный спикер, и в дальнейшем после того, как вебинар заканчивается, часть ваших приглашенных людей просто регистрируется под более сильного лидера. Вот кто с такой проблемой сталкивался или, может быть, слышали о такой проблеме или же вы, например, боялись то, что вы сейчас вот людей пригласите на вебинар, а потом просто успешный человек выступит и как бы часть людей, возможно, и все люди уйдут за ним. Было у вас такое? Вот я тоже с этим сталкивалась, и в нашей платформе мы это убрали. На нашей платформе уже все пользователи, которые только зарегистрировались, имеют свою уникальную ссылку на вебинар. Когда вы ее рекламируете, а мы учим, как правильно делать рекламу, когда вы эту ссылку рекламируете, и человек переходит по вашей уникальной ссылке, человек за вами закрепляется. И таким образом, приходя на вебинар, он уже автоматически ваш партнер. Смотрите, после окончания вебинара появляется, ссылка, появляется кнопка регистрации, и человек, нажимая на кнопку регистрации, попадает в вашу первую линию. Таким образом, неважно, какой спикер выступает на вебинаре, вы в любом случае, людей, которых пригласили на вебинар, это станут ваши партнеры. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, кому это нравится. Друзья, ну это еще не все. Сейчас начинается самое интересное. В нашей платформе была внедрена система PartnersLink. Эта система позволяет не использовать, точнее рекламироваться качественно без затраты средств. Что это такое? Когда вы проходите в нашей системе уроки, мы используем определенные сервисы, в которых предусмотрена программа. И когда вы приглашаете людей в систему, в систему DEMIDA Project, автоматически при прохождении уроков им подставляются ваши реферальные ссылки. Таким образом, благодаря, используя одну систему DEMIDA Project, вы можете создавать структуры, большие структуры и в других сервисах по рекламе. Люди оплачиваются там, для себя рекламируются, и вы тоже получаете денежные вознаграждения, которые можете тратить на рекламу. Вот кому... Это очень нравится, потому что я считаю, что продвигать, например, одну какую-то качественную систему, за которую не стыдно, гораздо проще, чем продвигать, например, 15, 20, 30 сервисов. И это экономит огромное количество времени. Друзья, еще хочу рассказать про огромную фишку, которую узнала буквально недавно. И, кстати, наши вип-пользователи... Ее уже успешно применяют. Смотрите, любая ссылка, может, ну, практически да, любая да, ссылка да. на официальном сайте может стать вашей реферальной. Напишите мне, пожалуйста, нолики в чат, кто не любит писать статьи, либо не любит, либо, например, да. времени не хватает писать качественные статьи, либо что-то готовить, такие промо материалы да, подготавливать. Посмотрите, да, вот на нашем официальном сайте любая ссылка, используя, Одну небольшую настройку может стать реферальной. Таким образом... Например, давая ссылку на статью на официальном сайте, человек читает грамотный текст, грамотную презентацию и просто потом, если он заинтересуется, а он заинтересуется, он регистрируется по ссылке не на официальном сайте, а по вашей реферальной ссылке. То есть вы таким образом можете экономить время и не создавать свои статьи для того, чтобы заинтересовать и привлечь пользователей. Кто со мной согласен, что это крутая фишка да, для продвижения? Да. Ребят, спасибо за обратную связь. Хочу еще сказать по поводу обучения. Очень сильно волнуюсь, поэтому, поэтому пропустила этот момент. Смотрите, обучение создано таким образом, чтобы абсолютно каждый человек, даже если у вас уже есть интернет-бизнес или какая-то MLM-компания, смог научиться получить знания. То есть мы создавали качественный материал, работали с душой, действительно, порой ночами не спали, для того, чтобы вы остались довольны, для того, чтобы вы зарегистрировались на сайте, начали проходить обучение и потом сказали, «Блин, вот классно, вот ребята такую классную тему сделали, вот сейчас вот я здесь по-любому буду продвигаться». И даже проверка домашнего задания создана таким образом, чтобы… То есть у нас есть в системе проверка домашнего задания кураторами, и когда наши ученики сдают домашнее задание, мы даем им рекомендации по их проект, проектам и компаниям. Спасибо большое за обратную связь. И еще хотела сказать в цифрах. Мы работаем буквально неделю. На данный момент в системе зарегистрировано более 3000 человек, и более 6 тысяч долларов выплачено участникам платформы. Я не сказала о маркетинге. Я хочу сейчас представить человека, который является ведущим бизнес-тренером в интернете и специалистом в области авторекрутинга и автоматизации любого бизнеса в интернете. Я приглашаю Илью Лебедкину. Друзья, вам спасибо за обратную связь. Сильно волновалась, но постаралась вам рассказать, все наши преимущества и возможности. Да, да. Ой, ой, У меня люди спрашивают, реферальные ссылки, когда запустят. Мне... Обещаю, обещаю подарки. Если зайду на 4 площадки, вот сейчас сижу, делаю курс. Бесплатно буду давать. Если люди будут регистрироваться. Вот, делаю чек-лист. Ну, нормально реагируют. Спрашивают, куда спускаются. Нет, они пойдут, но я спрашиваю, на сколько площадок. Ну, мне спрашивают, сколько стоит там три площадки, сколько стоит четыре площадки. Вот я им говорю. Ну, все, пока. То есть, хорошо, как запуститесь, дайте мне ссылку. Я говорю, хорошо. Уже говоришь, да, на три или четыре площадки. переключать а Продукты Demida Project – это продвижение личного бренда, потому что у нас созданы уроки по продвижению личного бренда. Автоматизация привлечения партнеров абсолютно в любые бизнес-проекты. Как уже я сказала ранее, вы используете систему под свои проекты. То есть нет необходимости уходить из какого-то проекта. Можно использовать и нужно использовать систему под ваши проекты. Это профессиональный рекрутинг. То есть мы реально обучаем, как профессионально приглашать огромное количество партнеров на автомате, как приглашать, как создавать свои базы подписчиков, как минимум. Это очень хороший инструмент для продвижения абсолютно любого интернет-бизнеса. Ораторское искусство, ну я тоже в этом еще только учусь, построение команд в MLM-бизнесе. Например, у нас в одном из пакетов обучения есть урок, как работать со своей командой для того, чтобы люди не сливались из ваших бизнес-проектов, для того, чтобы люди оставались в вашем бизнесе, как заинтересовывать их, развиваться, как мотивировать, как продвигаться вместе командой. Знание технического характера, как работать с программами, со скриптами. Это тоже очень важно знать. Это как минимум экономит огромное количество времени. Основы взаимодействия с людьми. Личный и командный мотивационный план, трафик, то есть у нас огромное количество уроков по трафику, плюс часть из них еще даже в разработке. То есть мы будем давать как можно больше материала для того, чтобы у людей, у вас получались хорошие результаты. И копирайтинг. У нас есть грамотный специалист, который учит, как создавать интересные тексты для того, чтобы привлекать внимание людей. Сейчас переключу еще на один слайд. Смотрите, в нашей, в нашей команде, в нашей системе создана поддержка. То есть вы можете задавать вопросы задавайте вопросы по своим компаниям и получать обратную связь. Также есть, ну, как я ранее говорила, есть система проверки домашних заданий, и вы получаете обратную связь и рекомендации по да. вашим компаниям. То есть... Когда, же, когда вы еще находитесь только на первых пакетах, вы отправляете на проверку домашних заданий и получаете по этим домашним заданиям обратную связь. Таким образом абсолютно любой бизнес, абсолютно любой желающий сможет продвигать благодаря нашей системе. Ну, На этом у меня все. Поэтому спасибо огромное за внимание. Я отключаюсь. Ну, а ты прям как хочешь. Ну, я уже... Фрагменты собраны, но еще никак не отредактированы. В моей команде сейчас готовлю... Выбор вот микрофонов. Ладно. Вот, получат за три. И еще один курс я создавлю. То есть вот два курса я дам за четыре. Вот. Что, Что еще? И мою личное кураторство. Если меня хорошо видно и слышно. Немножко возникли технические проблемы, но я еще дополнительно на еще одну камеру записываю, да, поэтому запись будет в хорошем качестве. Отлично, друзья, вижу ваши десяточки, поэтому снимаем наушники и буду продолжать. Значит, сразу выражаю большую благодарность нашим спикерам, да, Елене Кандиусовой, и Дмитрию Олехновича. Всем рекомендую их в наставники, у них действительно есть чему поучиться, и это настоящие профессионалы своего дела. И они ни одного человека не оставляют без внимания, за что они мне очень нравятся. Также есть другие профессионалы, которые вы можете увидеть на сайте demida.com. Кураторы, сооснователи, в том числе и я, представлюсь, меня зовут... Лебедкин, Илья Сергеевич, я являюсь сооснователем проекта «Демида Project. Также сооснователь Сергей Сидоров. Он сейчас здесь находится тоже, да. Бликует Петр у если то. Вот так вот нормально должно быть. Но я еще на дополнительную камеру записываю, да, там будет хорошее качество. То есть это на веб-камеру. Ну что ж, друзья, рекомендую дослушать до конца. Потому что то, что я сейчас расскажу значительным образом может изменить вашу жизнь. Но все, конечно же, в этой жизни зависит от вас. Нет, Виталий, у нас тепло. Видно, но не слышно. Ну, всем слышно, обновите страницу, Виталий. Обучение стартует с определенной даты или подключиться можно в любое время. Татьяна, в любое время, но сейчас сразу отвечу на вопрос. Почему объявлен пристарт 1 декабря вечером, да, то есть можно сказать 9 э, дней мы поработали, буквально за неделю более 6 тысяч долларов уже э, выплачено партнерам и более 3 тысяч пользователей в системе. И мы э, не кричали сильно особо там, да, как в некоторых проектах есть там, кричат, все, мы там порвем весь рынок, потом заходят люди месяц-два и перестают качать. Но я не буду называть там проекты и так далее, да, Сами понимаете, это было бы некрасиво. Вот. Да, видно, слышно хорошо. Благодарю за обратную связь. У кого не очень видно, слышно, обновите страницу, перезайдите, кто пользуется VPN, там, возможно, да. Лишние программы подключайте, чтобы скорость интернета была у вас максимально высокая. Так почему же предстарт объявлен, друзья? Да потому что сейчас готово три пакета. Обучения именно конкретно, да, всего их четыре. То есть пакет PRO сейчас в разработке и готовится. И будет уже готов в январе 2020 года. Ответил на ваш вопрос, да? Нет, свет лицо нельзя убрать, Александр, потому что здесь два света, так будет лучше запись. Возможно сейчас на эту камеру не очень, но будет запись хорошая. Друзья, пожалуйста, не отвлекайте, давайте вопросы в конце, потому что нужно много информации вам предоставить. Время-деньги, сами понимаете, оно ограничено. Итак, в двух словах, свой опыт заработка в интернете. Я более трех лет занимаюсь заработком уже, да, в разных проектах был. Поэтому очень много маркетингов видел, очень много систем видел, сам в них участвовал, системы по автоматизации, да, различные, где есть привязка к другим проектам. И у меня в голове, не только у меня, да, Всегда сидела идея и мечта, как бы создать нечто такое, некий такой симбиоз, чтобы и маркетинг был очень классный, очень денежный, при этом и новичкам был интересен, и активным пользователям, да, и плюс система автоматизации, чтобы была без привязки к какому-либо проекту. Потому что когда она была привязана к тому или иному проекту, опять же не буду называть название, то 40-50 клиентов, партнеров минимум уходили как бы в сторону, да, говорили, Илья, у меня есть свой проект, своя компания, там сетевая, инвестиционная, матричная, неважно. Просто люди говорили, мне нужна система, я не хочу переходить в другой проект. И таким образом люди теряются. То есть одни могли бы присоединиться, как сейчас, например, платформу Демида, да, стать клиентами, смотреть уроки, изучать инструменты, пользоваться для привлечения партнеров в их бизнесы. И тем самым принося вам прибыль. Ну, выгодная же стратегия, я думаю, считаю, очень выгодная. Много света. Так, как тут отключить чат? Вот, запретить. Друзья, ничего личного, просто реально отвлекаете. Давайте вопросы в конце, нужно информацию вам рассказать. Потому что эти вопросы как бы все задают, да. То одно дело каждому в личку потом рассказывать, а другое дело сейчас всем это показать, нарисовать. Я думаю, сами меня понимаете. Возьмем такой черный маркер. И поехали. Планы развития и внедрения. Смотрите. До первого... Июня 2020 года 50 тысяч пользователей в системе. То есть сейчас плавномерный произошел старт. Не было какого-то такого бурного, там десятки тысяч людей не позаходили. Сразу вам так скажу, исходя из своего опыта и моих коллег когда проект очень сильно там стартует, да, пол интернета там в него заходят практически все, из-за этого происходит как бы быстрое стух... стухание, развития динамики проекта, то есть все должно развиваться плавномерно, плавномерно вот так вот вверх. Вот, почему 50 тысяч пользователей? Потому что себе поставили такую цель именно до 2020 года, до 1 июня 50 тысяч пользователей, для того, чтобы внедрять э, следующие уже сервисы и очень полезные инструменты на рынок например есть такая мысль цель, идея у нас да создать некий сервис по ротациям там рекламированию разных проектов думаю знаю знаете уже такие сервисы но чтобы он был максимально эффективен нужно собрать огромное количество пользователей в системе чтобы туда сразу большое количество людей вошло а если базы меньше намного до да, людей я думаю вы со мной согласны то толку от этого сервиса не будет есть некоторые сервисы запускают, там очень мало людей заходит вы проплачиваете тариф и всего там за месяц там 200 человек вам добавились. ну правильно что от такого сервиса толку там много не будет поэтому мы будем делать качественно как и старались сделать для вас платформу Демида. дальше новые айти продукты планируется добавлять я сейчас объясню какие Друзья, почерк у меня такой, какой есть, поэтому не обижайтесь. Это новые IT-продукты будут добавляться со временем. И так очень много людей нас торопили да, со стартом, поэтому мы стартанули, можно сказать, запустили предстарт на трех пакетах. То есть четвертый пакет еще Pro доделывается сейчас. Это по автоматизации. Кто-то там писал, я видел в чате, что автоматизация это исключительно спам друзья сразу вам скажу что это не так элементов автоматизации очень много вот смотрите сейчас поясню вот видео я это сейчас записываю да и выложу на youtube канал потом я выложу поставлю там на рассылке по своим базам и это есть тоже элемент автоматизации то есть видео выкладывать на youtube канал оно работает на вас 24 часа в сутки. Это тоже автоматизация. Автоматизация это когда вы выкладываете истории, публикации в Инстаграм, ВКонтакте. У нас есть инструменты, которые позволяют массово выкладывать по своим страницам ВКонтакте истории. Это привлекает людей внимание, они там нажимают кнопочку «Открыть, перейти». Ну, разные варианты есть, в обучении увидите. Вот. И это не является никак спамом, то что это обычная история. А то, что вы называете спамом, так на улице вот идете, да, там по центру города, и вам там флайеры, знаете, предлагают там. Или парфюмеры, подходите, парфюмерия, парфюм мужской, женский. Но это же тоже получается, что она стоит и спам раскидывает, да? То есть что-то вам где-то, если предлагают, то это сразу спам же получается. На телефон смс приходит от различных компаний. Один раз такси воспользуйтесь. Все, спам начинают слать. Магазин какой-то продуктовый пришли, зарегистрировались, сдали свой номер и начинается спам. Правильно? Едете по дороге на автомобиле или на общественном транспорте. Кстати, с Демидой сможете заработать себе на автомобиль личный, собственный, у кого такая мечта. Едете, видите баннеры, да различную рекламу, тоже спам получается. Поэтому если так относиться, что все это спам, то вообще тогда ничего никому не нужно предлагать. А то же это будет спамом считаться, правильно? Поэтому немножко здесь я вам рекомендую поменять отношение к слову спам, разобраться, что это. А спам существует разный. Если просто текст шлется, ссылки различные, то, конечно, это спам будет быстро блокироваться. Все. Но в обучении мы показываем, как с минимальными там, блокировками э, разного рода привлекать трафик к своему бизнес-предложению. Обновление дизайна, конечно же, со временем будет. Так, третий пункт. Слышу, слышу. Обновление да дизайна. Да Четвертое видно будет тоже. А, новые уроки, пакет проиды. Э, я сказал, я плюс слышу, Будет, видите, друзья, секретный уровень. Мы, когда создавали платформу, говорю. видели уже очень много... Сейчас я чат включу. Так. Сообщение сейчас. Минутку. Просто очень хочется... Вопрос всем задать. Мне это реально очень интересно. Так, Включил, спасибо, Сергей. Друзья, пожалуйста, напишите сколько цифрой цифрой в чат сейчас напишите сколько вам приходилось проходить обучение. Кто-то одно проходил, напишите, пожалуйста, цифру один. Кто-то два проходил обучение, напишите, пожалуйста, цифру 2. А кто-то пять, десять, напишите, пожалуйста, в чат сейчас сколько кто проходил. Так. Ноль, много. Цифру, пожалуйста, Людмила. А, Владимир, 5. гаральд 5 обучений, да, приходилось различных проходить. Угу. Дальше пишите, друзья. А, около 6-7 Федор. Так, ну я тоже присоединюсь и напишу, где-то я проходил где-то 15. Светлана одно обучение проходила. Больше 10 любовь. Отлично. Ваш плакат не видно. Вот сейчас я говорю в камеру и читаю чат. Я же его закрыл, поэтому не видно. Сергей более 10 тоже. 2, 10, Татьяна. Эсмурза 2. Надежда 4. 6. Угу. Илья 9 проходил. Отлично. Друзья, я хочу вас, конечно же, похвалить. Это очень классно, когда вы стремитесь к новым знаниям, Развивайтесь. Больше 12 лет. Марина штук 20. Отлично. Так, Да, разверните плакат, пожалуйста. Его из-за отсвечивания не видно. Вот этот из-за не видно. Так, Ну-ка, сейчас я один свет выключу. Оп. Так лучше? Напишите, пожалуйста, обратную связь. Так лучше стало? Галстук заправь, за пиджак. Ну, может, мне еще станцевать здесь, друзья. Давайте я сам разберусь. Советовать, конечно, спасибо. За совет лучше. Да-да-да, отлично, спасибо. Мне тоже приходилось очень много обучений проходить. Но есть обучение разного вида. Но я хочу вам свою мысль сказать и думаю, что вы со мной согласитесь. Если согласны, поставите плюсики в чат. Вы согласны со мной, что обучать должен тот человек, который сам является в этом профессионалом и практиком. То есть есть теоретики, а есть практики. Вот если человек умеет хорошо водить автомобиль, он имеет право обучать других людей. Если он сам хорошо плавает, например, тренер по плаванию, да, то он имеет тогда право обучать плаванию. Точно так же и в заработке в интернете. Если согласны, плюсики в чат. То есть кто-то ничего не зарабатывает, но делает вид, что он зарабатывает, и пытается при этом обучать. Это один вид обучения. да. А есть люди, которые реально сами зарабатывают, сами практики, годами находятся в этой индустрии заработка в интернете MLM там партнеры развитие личного бренда и так далее и в этом случае они имеют право как бы обучать других людей не вижу обратной связи согласна на 50 процентов плюсики поставили да вот вижу смотрю угу. интересно светлана почему на 50 процентов я вас прочитаю Всем озвучу ваш вариант. Очень интересно, почему вы так считаете. А пока вы пишете, я скажу, что еще планируется. Новые сервисы в PartnersLink. Ну, Елена уже рассказывала, да, что это за система. Кстати, тоже очень крутая. В том или ином обучении, если вы их много проходили, я думаю, вы видели такие обучения, что регистрируйся туда и там... Все ссылки на сервисы того человека, кто создал это обучение. С одной стороны, это классно, что они вообще там есть, да? Это супер. Но интересно же активным пользователям свои ссылки продвигать, а не чужие. И приходится в таких системах как бы лично каждому давать. Или смириться с тем, что они по чужим ссылкам переходят. Светлана, жду ваши сообщения. Почему 50%? Дальше. Что еще? планируется. Все-таки я немножко поверну, мне же так неудобно писать. Новые маркетинги, новые маркетинг планы. Но сразу хочу предупредить, что вот этот основной, который сейчас прикручен, прикручен к обучению площадки да, матричной, сейчас я вам буду его разрисовать, он меняться никаким образом не будет. Сразу в начале. Мы об этом договорились, потому что есть проекты, тоже не раз видел, да, что сначала одно говорят, потом время проходит, какие-то новые введения, автоапгрейды начинают ставить. Например, человек-новичок заработал там за месяц свои 500 долларов, там первые, да. Администраторы проекта, основатели взяли и придумали фишку, что автоапгрейды на следующие более дорогие площадки. Понятно, что тем, кто выше, там, кто это придумал, это все классно, но мы стараемся делать максимально для людей, чтобы им было удобно, комфортно и максимально результативно. И я всегда стараюсь себя поставить на человека того, кто проходит обучение или участвует в этом проекте. В да? проекте, где просто берут, потом меняют, он заработал 500 долларов, и у него на более дорогую площадку там 400 долларов списалось, ну разве это круто? Если согласны, плюсики в чат поставьте. Если вас будут повторять, все у вас хорошо прикручено. Угу. Прикручено то прикручено, но со временем будут новые маркетинги запускаться. Здесь в чем плюс скажу? Во-первых, здесь вы в этом сервисе, в этой платформе Демида собираете команду, друзья во всем сервисом вам не нужно каждому отдельно там вот смотри как друг как мой партнер вот топ лидер классный сервис, посмотри, сервис, сервис. посмотри видео на ссылочку зарегистрируйся как не как нужно его уговаривать рекрутировать чтобы не он в один сервис проплатился в другой не сервис не буду дальше название говорить и каждый может посмотреть убить. зарегистрироваться и в системе партнерства в конце вебинара будет ссылочка и здесь ссылочка тоже мы опять же о людях подумали вот согласны со мной что очень часто так происходит что в той или иной компании, я опять же не называю, да, их э, лидеры проводят презентации, там основатели, лидеры, и новички, которые приглашают туда людей, ничего обратной связи не получают, партнеров себе не получают в команду, потому что они увидели там успешных людей, которые уже зарабатывают. И думать, зачем я буду к новичку идти, я ну, пойду общем, надо там, надо и да, чтобы людям было И забивать на того новичка, одинаково. который его пригласил, предоставил ему информацию, либо же рекламу у него увидел, неважно. Но рекламу же тоже нужно создавать, заниматься трафиком. То есть это тоже делать определенные действия. Вот, он приходит и не к нему идет, а проплачивается под других лидеров. Поставьте плюсики, если вы считаете, что это несправедливо, когда так происходит, и вы бы такого не хотели. Так, вижу, что плюсики пошли в чат. Кто не услышал, возможно, пропустил. По вкладкам там балуются, да, в браузере. Друзья, вернитесь на эту вкладку. Еще раз задам вопрос. Поставьте плюсики, если вы считаете несправедливым, когда новички, неважно новички, не новички, там активные, приводят людей на презентацию. И люди проплачиваются под лидеров. Да, кому надо будет, найдет, Олег, я с вами согласен, но зачастую происходит, что сразу находят, регистрируются. А здесь мы тоже позаботились о партнерах системы, да, то, что каждый получает партнеров себе справедливо. То есть в конце будет кнопочка такая, выведена регистрация, и вы зарегистрируетесь по той ссылке человека, от которого вы либо информацию получили, либо его рекламу увидели, либо он вам в личку позвонил там или написал, да? Ну, это если в течение ссылочку. 70. То есть здесь часов. идет привязка. Это очень круто. А если который вы, у нас-то сейчас вопрос, что, те, что делать тем людям, у которых ну, не оплатили все за сессии. Бизнес-заимоотношений, какие у меня могут быть в какой с новичком? Денис, ну, они будут вам вопросы задавать, вот, конечно, да. все люди любят, когда конкретные вопросы задают, да? взаимоотношения тем образом, что вы начнете ну, да, с человеком сети, общаться давайте, да, вот, сказали, по тем или иным вопросам. Вы, Но, не здесь не же ну, так, скажу, тоже здесь ребята выходит, постарались, так сказать, записали да, уже обучение конкретное, вот практически вот готовые начать, задания, это, занятия. И ваши думаю, новички не нужно за руку каждого, каждого вести... брать вот так и по сервисам вести, вот ну, это сделать, вот это сделать. создай youtube канал создай социальную сеть, вот так вот так и оформить. То есть приходилось бы вам каждому объяснять мне это не совсем по душе, Знаешь, да? Можно, думаю, конечно. Надо, это огромное количество времени. А так в систему компания, трафиком занимаетесь рекламой, и, и третий, регистрируются ваши идет, партнеры, уже смотрят будут, уроки, будут, проходят да? по системе, и оплачивают платные как, пакеты какого и, какого и по маркетингу вы зарабатываете а, деньги. Сейчас буду его рисовать. обучение от компании? Я про то, что я не хочу вставать непонятно под кого. Но, Денис, в любом случае есть площадки, поддержка более семи бизнес-тренеров, профессионалов сказать, в самой системе платформы, которые создавали эту платформу. платформу да? Они вам всегда помогут. Плюс онлайн-чат есть. Чаты для вопросов. Если уже зарегистрирован, Юрий, то и взаимодействуйте с тем человеком, под кого зарегистрировались. Нет, тебе нет, даем, а и ты люди отдай. Будут почему нет, это? давайте вот конкретно сейчас вопрос разберем. Воронка, не воронка. Да, что Сергей. Я люди, люди, буду которые, вот рисовать. мы сейчас говорим, люди, которые на 72 часа вот для них Ну, Владимир, а зарегистрируйтесь, да, посмотрите. За часа, вы Там мы уже говорили, что на бесплатном даже пакете вам дают полезный инструмент мы, для, для раз... продвижения ну, любого бизнеса в интернете. Люди смотрят бесплатный да, пакет специально вот будет сделан. Нам нужно сказать, смотрят да? и потом для себя решают. Кто-то на 400 можете, долларов закупит, кто-то на 200 долларов заходит, кто-то на 100, кто-то на 15, а, кто-то на 15, 35, когда, когда несколько пакетов активируют. Да. Каждый есть, сам что, определяет. Командное обучение есть, вам будет пока недоступно, но... Вот у вас будет вот такой-то подарок, у вас будет обучение. Люди теряются на разных и... сайтах и так, не помнят уже вы, вы, с чего начинать. Вы как-нибудь состимулировать, чтобы не у не знаю. цель была двигаться? Такого я не вижу, чтобы терялись. Два сайта всего. Один финансовый кабинет для безопасности финансовых операций. Второй личный кабинет, начать обучение, смотрите обучение. Они а свернетесь. Сергей, нет, не свернемся, не переживайте, чтобы сворачиваться, нет как бы у нас для этих мотиваций там и так далее, да, ну, какое желание может быть сворачиваться, если только запустились, и плюс, друзья, переживать нужно, когда инвестиционные, возможно, какие-то темы, да, там, ну, вот это я понимаю, голая пирамида, вы вошли, денежку положили, и вам там капают каждый месяц проценты, то есть называется голая пирамида. Конечно, это добровольное участие, кому-то нравится принимать участие да, в таких схемах, темах и так далее. Это желание уже каждого. Ну, такие темы зачастую скамятся. Конечно, может любая там, компания закрыться, это понятно, если в это все вдумываться, да, но у нас в том плане, что нет такой пирамиды, потому что оплачивает человек и получает не только место для ведения бизнеса, площадку, да, что я буду сейчас рисовать и, возможно, заработка на маркетинг плане. Получает обучение, то есть это инфопродукт считается, и IT-продукты, да, скрипты, говорю, программы. Теми, один только скрипт, где топ-лидерсы стоила вот разработка это, 200 ну, а долларов. Для истории ВКонтакте вы 300 долларов. То есть вы даже это, все пакеты активируете на пакет про, это 200 долларов. А один скрипт только что? такой для истории стоит, чтобы на неделю вперед зарядили пачку истории, картинок, видео и уехали куда-нибудь за границу отдыхать, загорать на море, да а у вас страницы начинают вместо вас работать истории туда публикуются люди смотрят думают что вы их постоянно выкладываете да кликают там по кнопкам регистрируются к вам базы рассылок изучают письма и становятся партнерами ну классно же классно же я считаю это очень круто я сам так делаю да давайте вопросы в конце и, друзья, очень приятная для вас новость. Время подходит к концу вебинара, но я должен вам это сообщить. Я думаю, это вам сто процентов понравится. Смотрите, все, кто проходит регистрацию, сразу же получают 10 долларов на свой баланс. Верно, да? Знаете, я думаю. В основном кабинете. Плюс у вас есть рейтинг. Эту систему специально внедрили, чтобы... Ну, исходя из нашего опыта, да, люди смотрят разные уроки, опускаются мотивация, руки опускаются смотреть, зарабатывать, ну, по различным причинам, не буду их называть сейчас, да. В общем, бросают это дело. Здесь мы решили максимально мотивировать, максимально, как бы, чтобы и вы, и ваши люди, вам было интересно, и вашим людям было интересно доходить более высоких пакетов, оплачивать больше, вы будете с этого зарабатывать чтобы они до конца проходили регистрацию, точнее обучение. Это долларовый счет плюс рейтинг и плюс секретные слова еще есть. Секретные слова, рекомендую внимательно смотреть все уроки, выписывать ну, быть, себе они, на листочек куда-нибудь, в тетрадку, на эти секретные слова, актуально. и вы, друзья, получите, когда соберете фразу определенную, получите доступ к секретному уровню. Просто, сами поймите, просто так за деньги есть такие фишки реально по поводу инструментов продвижения в интернете, ну которые ну, нельзя всем давать, вот даже если деньги все ну, будут платить, да, да ну не реально вас. нельзя давать, мы его потому что, часа, что чем ну, больше а людей используют этот а инструмент, площадь, тем меньше он начинает приносить результаты эффективности следовательно Компания партнеров в бизнесе, материала. оплаченных те которые будут производить и оплаты, еще. да, в бизнес и следовательно заработок Поэтому в секретном уровне будут реально очень крутые фишки, которые сейчас сейчас добавляются уже. Поэтому рекомендую обязательно смотреть внимательно все уроки, выписывать эти фразы и собирать, потому что вы увидите, у кого получается быстрее зарабатывать и подумать, а почему у меня не получается? Потому что он внимательно смотрел уроки, друзья, не просто смотрел, а делал на практике, выписывал эти секретные слова. Но в чем же самая крутая новость сейчас еще есть? Это будут, друзья, у нас же Новый год на носу. Новогодние подарки. То есть, что это такое? На следующем вебинаре, друзья, будет объявлен грандиознейший розыгрыш, в котором сможет принять участие каждый человек. Ну, у кого, естественно, есть Деньги на балансе в системе демили. То есть Это сейчас они у вас есть, да, вы смотрите пищи, уроки, вот они вам пошел, начисляются, ты. рейтинги, деньги. Вы за них можете покупать в нашем интернет-магазине IT-продукты для себя. Конечно же, в этот магазин со временем будет больше, больше, больше всего добавляться. То есть сможете больше всего разного покупать. Вот. Но на этом розыгрыше будут новогодние подарки уже перед праздником, да, и мы сделаем так, что эти деньги, кто выиграет, да, сможете вывести на реальный счет. То есть вы даже никого не пригласили, например. Ничего не сделали. Просто начали смотреть уроки, вам начислились баллы, вы приняли участие в розыгрыше, и вам выводят деньги на ваш pr кошелек Как вам? Я думаю, что это каждому понравится. Поставьте, Сергей, разблокируй, пожалуйста, чат. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому интересно принять участие в данном розыгрыше новогодних подарков. Плюсики полетели. Да, друзья, будем проводить такой розыгрыш, и всех приятно радовать. И элементарно хочу вам логику сказать, почему, если бы я вот... Не сделали бы мы сами, да, такой проект? Я бы сто процентов такой вошел, потому что есть инструменты, которые нужны всем, потому что есть очень, так сказать, сочный маркетинг план, да, сто процентов естественно в сеть. И сейчас я вам его нарисую. Ну сейчас вижу, что активно плюсики пошли в чат. Конечно, розыгрыши любят все. Сейчас я найду заново не рисовать а вы поставьте друзья плюсики как вам вообще маркетинг банк, кто уже разобрался оцените по 10 шкале то есть 10 это очень нравится 9 не очень там ну и поняли да то есть 5 это средний для Но вас вообще просто убрать их все кто его там не понял 0 можете поставить а вы просто надо убрать и все, потому что здесь не будет такой проблемы. Здесь вообще всем пофигу. Вот. Что там в чате у меня переписка пошла? Чат сейчас включен, напишите кто-то что-нибудь, пожалуйста. А, вот, у меня просто задержка, задержкой оно, да? Маркетинг 10, а освещение не очень, да? Ну, освещение вас тоже, друзья, не поймешь. Два света работало тоже сильно ярко. Один, я поработал еще над этим вопросом, ну, это с веб-камеры я вам транслирую, еще на одну камеру там лучше запись. 0, олег сергей 10 ну-ка я пролистаю Да? так так так все оценок так мало больше никто не смотрел маркетинг план не разбирался а есть уже кто и заработал очень хорошие деньги на нем есть же такие люди которые уже оценили поняли как здесь приходят деньги Да. Смотрите, друзья, существует... Это я закрою вот так вот. Существует 4 площадки. 13 35, 50. Вот этих 3 пакета как раз обучения сейчас уже готовы. Я вот был бы не сооснователем там, да, просто активным пользователем. Я бы зашел минимум на 100 и приглашал минимум на 100. Объясню почему. Есть еще пакет на 4. Ну там в системе вы увидите... В чем преимущество 4, например, сразу активировать, да? Опу вот так видно. Смотрите, если вы зашли всего лишь на 15 долларов, то 10 человек вы, например, за месяц всего приглашаете по нашей системе, что вытворяет эта система, потому что кто уже сразу зашел, активный пользователь был, ну, да, почему? там буквально ну, за день-два, больше чем далее. по 100 партнеров каждый из нас пригласил. То есть это за день, за два, в месяц, понятно, можно реально по 100 партнеров приглашать. Ну ладно, возьмем 10. 10 человек. Проплатится у вас по 15 долларов. Доход ну, ваш составит 150 возле, долларов всего. Допустим, наших партнеров. люди же доходят до того людей, урока, как и вы. И будут, например, активировать 100, за 100 долларов три площадки. 15, 35, 50. Но маркетинг устроен таким образом, что если вы не активировали вторую и третью тоже на 100, то вы будете только за 15 площадку получать. В итоге, так бы вы заработали 1000 долларов, а заработаете всего 150. Я думаю, это понятно, да? В итоге 850 долларов потеряете. Это что касательно, насколько заходите. Там, конечно, не буду вас уговаривать. Каждый сам решает, насколько ему, да? Ну, хочу сказать, что я когда был новичком, я тоже зашел сначала там в компанию на 50 долларов. И вообще сомневался так, что люди будут оплачивать 50 долларов. Ну, ну ничего, не это, не ничего, На практике истина, оказалось, так. что зря я сомневался, компания, потому что намного больше заходили. Я говорили, просто нет, терял нет. деньги. Смотрите, как устроен маркетинг. Вот это вы. Ходите, например, на 100 долларов. Первый человек оплачивается. Первый партнер, да, его рисую. Отлично видно, я думаю. Здесь сверху ваш спонсор первый отправляется спонсору. Но не сам партнер отправляется. То есть он остается к вам, в площадку поступает, в финансовом кабинете, в площадке да, отображается все. Уровень, он никуда ушли. от вас не уходит. Есть просто такие маркетинги, где партнер прям отдается полностью выше, да, и вы его просто теряете. И он вам больше ну, никакую прибыль не приносит и так далее. То есть это не очень выгодно я же говорил что вначале что очень много маркетингов видели моделей заработка денег да и вот решили именно такое создать потому что когда человек вот вы представьте ну, было бы круто это разве что вы вошли у вас зашел активный человек и вы полностью партнера отдали наверх кому-то например там спонсору или еще выше куда-нибудь и он работает там как бы отдельно полностью партнера от вас ушел все. Но я считаю это не очень справедливая модель. А когда а просто деньги уходят, например, 100 долларов за первого человека, вот ушло спонсору. Ну, он к вам этот партнер привязался, и всегда, когда он будет закрываться, 6 площадок закроется у него, да, тут 6 мест уже есть, первого он отдает вам, но ну, не партнера опять же, а деньги, просто деньги, 100 долларов вам приходят в кошелек. Ну, сами думаете, знаете уже, что у нас нет никаких внутренних балансов, выводов, переводов денег. Тоже это исключено, чтобы вот этого фактора человеческого не было, что там у кого-то жадность сыграет или еще что-то, так что не переживайте по этому поводу, по поводу там скамов и так далее. Деньги распределяются по кошелькам участников сразу. Вот такая вот система, PR кошелек, да, можно его пополнять там USD, рубли и так далее, ну USD, доллары. Ой, ладно, вот. ребят, что-нибудь есть по существу? Еще раз повторю эту картину. Первый к вам зашел партнер? У меня уже первый час. Он спонсору, оплата перешла на кошелек P, В, к вашему первому зашел первый. Оплата 100 долларов сразу приходит к вам. Он пригласил второго, он получил себе 100% третьего, четвертого, пятого, шестого приглашает. И здесь происходит авторинвест. То есть, что это такое? Это закрывается у него вот этот цикл из шести мест, да? И открывается такая же площадка, и у него 6 свободных мест. Вот. И он поступает к вам уже во вторую ячейку, приносит вам 100 долларов. То есть он к вам привязался, нет здесь потери людей. Вот это я считаю очень грамотно, справедливо и денежно. Третьего вы пригласили, снова 100% вам вот этот первый, еще раз говорю, спонсору отправляется, второй 100%, третий 100%, четвертый снова 100%. И плюс этого маркетинга в чем? В том, что вы можете его сами пригласить, четвертого, да, он у вас проплатился, вы снова 100 долларов, 100% получили. А может первый человек, который у вас активный, зашел, снова 6 мест у себя закрыл, и снова к вам сюда попал четвертую ячейку, принес вам прибыль 100%. Например, второй начал, проснулся, посмотрел уроки, руки, начал использовать систему, начал приглашать, пригласил тоже 6 человек, у него закрылся цикл, он к вам прилетает в пятое место. И снова прибыль вам 100 долларов, 100%. Ну и шестой, как и у всех тоже, да, это идет на повторную покупку такой же ячейки, и вы улетаете спонсору, свободную ячейку. И включите, пожалуйста, чат. Кому что непонятно по маркетинг-плану, я сейчас разрисую и покажу. То есть по такой модели, вот в разных я маркетингах был, да тоже принимал участие. Например, был такой маркетинг-план, где нужно было ждать, пока человек, вот он зашел, например, подо мной, вот я, вот он. И нужно было... 2, 3, 4, 5, 6. Нужно было ждать, пока он 6 человек пригласит, чтобы он только закрылся и прилетел в, мо в мою свободную ячейку, принося мне доход, например. И вам также, да? А здесь он первого сразу отправляет вам. То есть, пригласили вы, например, 50 человек в первую линию за месяц. И все эти 50, ладно, не будем 50. Половина хотя бы из них пригласит по одному человеку, по одному за месяц, ну практически ну каждый может по одному. Вот не каждый может по три или по шесть пригласить, чтобы к вам снова реинвестом да, прилетет. но каждый может по одному. Просто промо-материалы есть в личном кабинете, готовые, которые человек рекламирует, к нему оплачивают партнеры, и они все первых вам отдают. То есть это очень выгодно, очень денежно, реально. Я не вижу вопросов ваших, друзья, по маркетингу. Кто что не понял, чтобы сразу всем рассказать, показать, чтобы не было такого, что в личку все вопросы задают. Друзья, жду минуту и заканчиваю. Меняю режим. И вывожу вот такую вот кнопочку замечательную. Кого заинтересовала система и кто хочет привлекать партнеров в свой проект, например, используя нашу систему автоматизации, инструменты, методики по трафику, да, массовой обработки целевой аудитории, жмите регистрация, заходите в личный кабинет, получайте 10 долларов на свой счет, чтобы участвовать в розыгрыше. Также... Чем больше вы урока смотрите, тем больше это счет у вас баланс денежный, да? И чем он больше у вас будет, тем если вы выиграете в розыгрыше, естественно, вы больше выведете денег и выиграете. Так, если не оплатила 100 долларов, а только 15, а со временем 100, ко мне вернутся мои партнеры? Да, Илона вернутся. Они при реинвестах, когда будут приглашать 6 вам свободную ячейку прилетят. То есть это я тоже считаю справедливым. Но лучше, конечно, не упускать прибыль сразу. Я всегда во все бизнес сразу захожу на нормальный вход. То, что ну, дубликации есть да, в MLM. Так что человек смотрит на своего спонсора, вышестоящего, и задает ему вопрос, ты на сколько вошел? А, на 15, так я тоже на 15. И вся ваша структура получится так, что вся команда развивается по 15 долларов. Вот. А если спрашивает, на 100 долларов вошел? хотя бы, да, минимум на 100 или там на 200, он заходит на 100, у него люди тоже на 100 проплачиваются, и здесь идет гораздо выше доход. Я в интернете уже более трех лет зарабатываю, на очень интересные чеки выходил, да, ну, я скажу, что вот, конечно, стоит постараться, поднапрячься, так сказать, и на более высокий вход войти, с этого заработок ваш будет. Но не просто, что вы там деньги кому-то принесете, вы сами будете больше зарабатывать. Через каждые 6 человек снова проплачивать надо первую площадку. Нет, Людмила. Автор инвест, вот смотрите, вы за второго 100% получили. За третьего 100%, за четвертого 100%, за пятого 100%. А за шестой не получаете 100%. Они как бы доход вам идут, но не отправляются вам на кошелек. Они закрывают ваш цикл и снова открывают 6. То есть здесь автоматом эта система работает, да, не нужно пополнять там... Один раз пополнили, активировали, и все. И можете неограниченное времени зарабатывать. По времени. Да, ссылка спонсора. Ну, того человека, который вас сюда пригласил. Если вы уже зарегистрированы, естественно, проходить заново не нужно. Друзья, я так понял, это все. Вопросы по маркетингу. Ждем вас в системе. Обяз обязательно смотрите уроки. И ваша жизнь изменится к лучшему с помощью платформы Демида Project. И вы сможете позволить себе сами подумать, какой здесь подход реально крутой. Вот самому очень нравится идея, да, и очень вдохновляет. Вот если вас вдохновляет идея эта, то обязательно присоединяйтесь к нам, стройте с нами бизнес, будем вместе развиваться, строить большие команды, воплощать в жизнь ваши мечты, мечты ваших близких. И также будете воплощать мечты в жизнь ваших партнеров. Чем больше вы поможете своим партнерам заработать денег, тем, чем больше они мечты свои воплотят в жизнь, тем больше вы как бы по жизни подниметесь. Такой есть закон успеха в МЛМ. Благодарю, друзья, за внимание. С вами был Илья Лебедкин. Ждем вас в системе Демида. Всем больших чеков. Пока-пока.